Сейчас чуть позже проверим на ошибки, посмотрим на приборку, у нас нет нигде ошибок, не горит, 49 градусов, пробег у нас 20 тысяч пишет, ну я думаю, что здесь самое интересное, чтобы не гнать его до температуры, не ждать пока он прогреется, вентилятор работает, 52, это головной свет, есть. Здравствуйте, Здравствуйте. Здравствуйте. я тут для человека хотел показать его, не у -у -у. против на видеокамеру? Да не будет. я жду, да? А, да? Вы не против? Она вас вот так вот. Вы же будете что-нибудь рассказывать про него? Микрофончик воткнул сюда. Так а это зачем? Тормашка, ну вы же будете говорить что-то. Он же не будет слышать, потому что я сдалека буду это делать. А здесь сразу мне впишет звук уже в камеру. Ага, -а -а. Интересно. У вас ПТС, конечно, есть, да, на него? Нет, тест еще не получается. Тест получать надо, да? да. Там же с БКТС или что там? Оного то есть тест это все сделал, но надо делать на нового хозяина. Ну, то есть, получается, вы это все сделаете? Да, конечно. То есть, получается, сделано мы... на себя, и а у него просто не примут. Я понял, да. То есть, получается, что мы его приобретаем, условно говоря, и вы уже... Весь его... комплект. Да, весь комплект. И вы да. уже потом сами на него все сделаете. Ну, скорее сюда. А он сам не в Москве, что Не, в Москве просто он... А, он, кажется, приезжал, смотрел уже. Он просто меня попросил посмотреть. Вы же показывали ему кому-то? кому показывал? Нет, да, нет, я просто, я я не знаю кому Не три назад а, это он и перележал, получается? да, да, да наверное, а -а -а. да Всё, просто, я выглянул, глянул, мне все понравилось ну, просто, говорит, чтобы я посмотрел ага. так, и он у нас, какой, четвертый год, да? Он? 2004, да или... uh -huh. там он показывал фотографии, что там была подкра... подкрашена часть если uh все -huh. показал ну пластик такой. Там была фотография, то есть как он был поцарапан. То есть вот это вот получается пере, ну, переходом покрасили, да? Ну да. Mm -hmm. Заклеивали, подкрашивали. Ключей mm -hmm. два, mm -hmm. да? Здесь mm -hmm. может даже есть. Два там, ключа? Ну да. Uh -huh. Так, ключа два. Mm -hmm. Там даже три. Три. <связь> Сделали, смотрите. А, ну да. Так, нас Тенли оригинал. Оригинал. Резинка. Пилот Power 3 Да. Пилот Power 3. И год у нас 2014. Ну еще можно немножко аккуратно поездить. Хотя, конечно, лучше поменять. Это 2013 год тоже. Здесь у нас оптика оригинал какой-то стоит. Тут Стэнли оригинал. Тут все тоже по красоте Стэнли везде. А выхлоп только этот, да? Да, да, да. Выхлоп... Mm. Не, он только вот так приехал. Но имеется в виду, другого нету. Нет. Yeah. На учет ставить не, не все гайцы любят, когда выхлоп стоит неоригинальный. Mm, ну, конечно, да. У нас здесь... Хотя они по стандарту все равно проходят. По идее. Ну так то да, он по, по дицебелым проходит, да. но это никто не проверяет. Просто да, то, что ну, Им вообще по барабану. Начинают, да, вот это козню устраивать. Угу. Поставим нормальную выехал, а мы все поставим, да, вот так. Ну да. Там, где я ставлю, там обычно денежку сразу. Ну, они сначала говорят нет, а потом давай про денежку рассказываем. Ну, да, да. Ну, бак не ржавый. С вот бензином. А давно он приехал? Вот недавно, перед Новым годом прям а. перевезли его. А он может, да. через Беларусь шел, да? Мы все мотоциклы через Беларусь. Uh -huh. Стормаживаем. Ну так вроде ничего. А он получается с какой страны? Не Это -не, -не, -не, не помните там? Страна? Да, ну страна вывоза. Так, а взял ли я документы с собой? Сейчас посмотрю, может быть я есть с собой документы. Uh -huh. Смотри сомнений, что Великобритания, нет? Вообще Голландии, не Ирланды. Uh -huh. Либо немец, но ну, сейчас посмотрим. Просто выход ржавенький и как-то он такой прям. Да это может везде, где угодно стоять там. Ну обычно да. с Великобритании вы же наверняка знаете, что он приезжающий Ну да, да, да. Но он так, не такой, а... конечно, сильно ржавый. Англия, да, они там же, конечно. Это Голландия, это ага. чисто от голландских голландский ПТС. Было было. Mm -hmm. Можно, да? Конечно. Они забирают эту фигню, да, когда. -то? Не остается. Остается. Это на память. Так, Титаниум. Что у нас тут интересного? Ну, надо же. Даже с передними дисками одинаковые. 4,7, такое может быть? Диски крутились, не крутились. Ну, а, еще одна камера. Со всех сторон. закрытый по-моему, да. а, а, открыто, я нет, чекол. Чекол. А у вас там человек свой работает, да, который подбирает их? Ну, он, в принципе, он возит. сами там ездите? Не-не, он возит, он и возит, в принципе, и подбирает. А -а -а. У вас, кстати, F4i нету? Не, айки нету, только F4 просто. У меня f 4 я человек спрашивает, хочет в целлофане вообще в идеальном состоянии. То можно привести ему, если не торопится? Ну, я думаю, обсудим. Потому что там такие экземпляры... Да, просто там... вопрос цены. Да, вопрос цены, тупо. Просто я не совсем понимаю, за что требуют там... за Айки какие-нибудь там, 350 тысяч рублей. обалдели, что ли, 2005 год? Да нет, это нереальная цена, вообще нереальная. Это просто крахоборство какое-то. Это вообще нереально. Потому что, видимо, популярные модели я, честно говоря, что-то не видел по, по такой цене. Сейчас есть, да, такие? А, ну я видел как бы и летом, а, но сейчас, например, за 300 есть в Ростове в мотобазе. Ну в мотобазе у них там. У них смотришь вроде цены и на какие-то мотоциклы вроде ничего. Ну они там натертые, пипец, мы что там да, ездили, да, да, смотрели, да. это пипец. Да. Там те же самые мотоциклы, те же самые люди их ну, привозят. Да. Ну что, давайте заведем, вроде как ничего. Да, но мы, Смотрите, заводили, свеженько. мы с заводили толкали его А, Завел, взял, я и не взял с собой Сейчас посмотрю, если так Все завелись отлично все завелись котлы давит достойно прям на холодную вроде компрессия должна быть неплохая если он так на холодную давит посмотрим пластик что нам покажет Губка стоит, это уже радует пойроли вот ну, так смотрится вроде кошельный да. как обычно это пар это влага за да, блестит влага влага блестит что у нас тут показывает четыре 297 так, ты давай все, до 160 245 250 120 ну, у Yamaha это норма, что у них центральные горячее, чем боковые нет, раз 200, 220 250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 Я вот честно скажу, что здесь точно не мотали Я что-то думаю, что здесь 35-40 В Москве, думал, здесь, ну, 35 -40, в, в Говорусе, здесь вообще ничего не трогаю. Потому что за спидометр я спрашивал у него говорит, мы как не трогали спидометр uh -huh. А 5. бывает еще, знаете, бывает сюда въезжает техника она Ее отматывают специально, или не, наматывают специально Чтобы она прошла типа дешевле подешевле ну, в вот. Нет, здесь вообще не трогали спидометр, это точно Там, и, там тоже я сомневаюсь, у них за это уголовно ответственность. Поэтому, ну, бывает, я я об этом слышал, что уголовная Всяко да? бывает, поэтому я говорю За них тоже, за всех же не скажут Ну да Может он да. в гараже сидит, у него, по сторонам посмотрел да. Никого нет, туда взял да, и да. отмотал Кто знает Колодки еще есть Колодки нормуль. Процентов 50 колодок точно есть Так что Катать и катать, цепочка вроде в норме Сейчас его попробуем Можно разгазую, да? Подъезжай завтра, чтобы завтра А, завтра дом будет, да, ты подъезжай завтра Чтобы завтра надо перекомандировать, ладно? Ну ты готовишься, да, с утра проедешь? Смучим, сцепление слушаем Работает достаточно тихо. Никаких лишних шумов я не слышу. Пока что. что разгазуем? Можно, да, я разгазую? Конечно. Подержать. А, подержать. Можете примерно 5-6 тысяч? Ага, может мы выключим тогда его? Да нет, чуть-чуть его -чуть, сейчас да? выключим. В да. ну, руке горячо. Я заглушу за что Да, да, да заглушить. Вот у нас сейчас отсюда выглядит. Да, да, в руке горячо, но никаких потугов я не вижу там, чтобы выскочило масло где-нибудь, либо перекачка бензина, то есть вроде так ничего. Нет заглушечки здесь. Здесь тоже ее нет. Насколько я помню здесь были заглушечки пластиковые. Хотя только может на Хонде, хрен знает, на Имахе вроде тоже были. Это полироль. Ну повернули чуть-чуть, да, наверное? Конечно. это ну, с вашим участием или еще не, до, до не, вас? Не, это... То есть вы с ними вообще ничего не делали? Нет, я. Понял. Ребят подготовили, они же когда красили ага. вот в правую сторону, соответственно полевную. Я понял. Можно я тогда с вашего позволения пробью туда ему? Ну конечно. Можно, можно попросить вас ключик повернуть. Сейчас на ошибки проверим. Поверю. Поверю? Да, да, поворачивать. Ошибок одна. Тридцатая ошибка это у нас. Номер 30. Срабатывание датчика падения. Да, датчик падения это 30. То есть мотоцикл падал. И больше ничего нет. Мы сейчас ее сотрем. Чик. Все, мотоцикл больше не падал. Но остальное, я думаю, проверять нет смысла, потому что ошибок нет. Можно, конечно, сейчас 99. 054. Я что-то подзабыл уже. Новогодние праздники дают о себе знать. Напряжение воздуха во впуске градуса но видимо, подогрев от мотора 71, это 71, это у нас D6. Охлаждающая жидкость на данный момент 71, D7, D9. Напряжение в бензобаке, насос. Напряжение 11 вольт, 20 блокиров, подножка. Можно вас попросить чуть-чуть подстраховать меня? Конечно. Вот, off, вот он подножка работает всё, ставьте. так а далее что у нас датчик нейтрали катушка на первом цилиндре 30 у нас здесь 21 20 вот он 30 М -м -м. катушка чик, чик чик работает должна проморгать катушка 2 но ну, в принципе она все работало поэтому все котлы завелись поэтому нет смысла проверять дальше 33 34 так Форсунка первого цилиндра 36 Вон щелчки идут Значит все нормально Второй, третий, четвертый цилиндр 48 48 Клапан, ай клапан ну, Все работает Ай клапан, силовой реле Так Силовой реле Тестируется угу. Так, реле головного света 51, это у нас будет Включение вентилятора Самое интересное Чтобы не гнать его до температуры Не ждать пока он прогреется, вентилятор работает 52, это головной свет Есть Есть, включается Выключаем 60, это у нас Ошибка работы коммутатора а, так, сколько? 0 ошибок. И, соответственно, 61 записанный память Ну, то, что мы сейчас стерли. 61 ошибок нет. 62. А, стирание. Ну да, стирание. И 70 отображает от нуля. Он сейчас не покажет, потому что, ну, это, короче, прошивка нулевая Работающая программа. Все, в принципе. Здесь все кайфово. Я думаю, стоит брать мало. Максимум, что я бы попробовал бы его на нем катнуться перед приобретением. Можно ж будет, да? у вас будет. Чтобы условно говоря, денежку внесли. Вообще без вопроса. Ну, отлично. Сейчас на нем попрыгаю чуть-чуть. Фотография о том, как он упал, что ли? Ну, как она была, да, царапина. Угу. Чтобы было понимание. понимание. а, он тут не сильно я вижу, Да, я точно так. Понятно, да, да. да, да. Цепочка, она не закусывает ничего. Меня слышно, уборочная не нужна. Я пошатаю а может. Да конечно. Это можно спросить. Рубник откусил. Еще утюжков нет. Конечно, махать уже отстыло, холодно. даже когда зимой везешь, часто вышибает. Ну да. Стягиваем стяжкой бывает, что забивает. Ну так, кстати, ну здесь да, здесь еще. Зеркала у нас оригинал. Даже. Даже зеркала оригинал. И здесь. Но ну, они подкрашенные, но это оригинал. Тут сверху немного нанесли краски. Из-за потертости, видимо, но зеркала оригинал. Грипсы ручки оригинал, но ну, короче их надо брать. Какая цена у него? Там объявление, я честно говоря, сейчас. 245, там, что ли, да? Да, такая цена была. А готова отдать. Торг только на ПТС. То есть у нас на получение ПТС, ну, соответственно, мы его сами получим. Hmm. То есть тогда вы. Что, эти деньги будут на, я, а... понял, я понял. Либо он сам поедет получать, но ну, я с... я понял. нет смысла. Ну да, там сколько ты там? 10 тысяч, грубо говоря, я скинул, он 10 тысяч потратит. Там 8, да. 10, с услугами 10, людей, 10, там, 10, да, да, ну, да. Ну, плюс еще 10, дорога, 10, там 10, еще что-то. Я понял. Ну думаю, за 240, если бы мы отдали с ПТС, то было бы круто. Это надо обсуждать. Да? Тогда с ним сами обсудите все Вам благодарю. Вам спасибо, что приезжаете Я кто приезжает. А тебя вообще никто не ездит? Зима была же, вообще никто не приезжает. Ну, хрен знает. Я зимой у меня много работы. Много было, да? Ну вообще зимой у меня, да, частенько. Всё, ладно спасибо извините что не так было Всего спасибо. спасибо мы тут мучаемся с микрофонами что скажешь по поводу мотоцикл ну, мод неплохой у меня, меня единственный фара смущается что она прям сильно запотевший надо по-любому чуть-чуть треснуть мотоцикл не знаю сколько лет все короче мод посмотрели я бы взял надо брать можно Егор. торгануть его но брать можно, да ну а вот